Всем привет, друзья! Добро пожаловать в Майнкрафт на версии 1.19 в хардкорный режим. И сегодня мы с вами отправимся кое-куда, куда я хотел сходить еще, наверное, с серии 2 назад, да? Короче, сегодня мы пойдем в шахту. Я немножечко подготовился, но сперва мне нужно все таки сделать щит. Я добыл железо за кадры, потому что... Потому что так захотел... Вот он щит у нас есть. Все. Также я сделал, ну, чуть-чуть еще два меча дополнительных. Взял с собой доски, ведро воды, еды побольше и факелов еще сделал. Вот, вот так вот. Поэтому сейчас мы можем вообще спокойно идти и сражаться с мобами, добывать железо, золото, золото и так далее. Ой, ну что ж. -то. Пошли я взял на всякий случай ведро воды, потому что мало ли что, мало ли что может быть в этой шахте, поэтому просто идем. Нам нужны всего лишь, вот, мне нужно там добыть золото, я вот немножечко здесь сходил, да, сходил, подбывал, ну вот тут было 4 железа, я сделал ведро и, собственно, щит. Блоки я взял, конечно же, чего вот для этого. Они меня не видят. Если не видят, то это вообще просто прекрасно. Я могу осветить чуть-чуть побольше. Вот эту вот местность нашу. Зомби житель. Ой. С одной стороны, это плохо, но с другой стороны... Это плохо. Это очень плохо. Я просто хочу здесь все осветить. Чтобы было вообще все Хорошо. Надо И добыть железо. Срочно. По-бырому надо добыть железо. А лучше вот так вот чтобы если что смотреть. Давай, пожалуйста. Все, да были. Да нормально, мадам. А больше освещаем. Главное не быть. Нет, подожди, подожди, подожди, паучок. Да что такое? -то? О, там что-то есть. За нее показалось. Мне показалось просто. Ладно. Освещаем. Территорию побольше. Нет. Это прям плохо. Это ужасно. вас в жопу я знаете я лучше пойду отсюда немножко железо себе накопал и хватит потому что здесь и что меня могут убить вообще в любой момент вообще просто запросто 4 железа. Это либо ботинки, либо кирка, либо меч, либо топор, либо лопата, либо... Топор, либо... Короче, я не знаю, что делать. Надо вообще комплект брони, по идее, делать. Но, наверное, все таки сделаю... Хм... Наверное, сделаю все таки Ладно, пока не будет галакадов, что я буду делать... Просто выложу вот это все. Мне оно не нужно. Но, кстати. Я сделаю лук, потому что все-таки лук тоже нужен. Вроде бы он вот так вот как-то делается, если не забыл. Да. Лук есть. У нас есть еще 4 стрелы. Подождите, у нас есть кремень. Но у нас нету самого главного, чтобы делать еще стрелы. Это, собственно, перья. У нас есть и палки, и кремень. А, но нету самого главного, это перыш. Нету перыш. Ну ладно. Так, 4 железа есть. И все. Так, наверное, давайте кирку сделаем. Наверное, да. Кирку сделаем. Возьму ее обязательно с собой. Железо выложу. Так, у меня еда закончилась, но, слава богу, есть еще. Так, щит мне вообще пока что не нужен, если на поверхности. Наверное, все-таки я пойду покопаюсь в шахте. Да. Покопаюсь и может быть что-нибудь подобываю. Надеюсь на это, по крайней мере. Я так понял, что на новой версии, ну, как новая, 1.19, надо копаться на минус 59 высоте, чтобы попадались алмазики. Но я хочу покопаться на 11, наверное, высоте. Ну вот, допустим, вот здесь вот так вот пойду. Может быть, железо откопаю. Мне оно очень нужно, чтобы сделать хотя бы комплект брони, Знаете, полностью избавиться от э, каменных инструментов. Ладно, я тогда буду копать и уже попытаюсь добыть как можно больше железа.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 Ну что же, я полностью весь за. Э, в золотой хотел сказать: в железной броне. Я полностью скрасил железную броню. Также скрасил железный меч, железную лопату. Кирку я скрасил при вас, по-моему. Железный топор. А также, ребята, у меня еще осталось железо. А, я сделал, естественно, плавильню. Почему бы и нет? У нас осталось 8 железа, также еще этих слитков золота. Это просто замечательно. И вот здесь, вот, у нас. Стоит наша замечательная, старая, добрая печка. Обычная печка для плавления еды. Также, чуть не забыл, мне с зомби выпала морковка. Также я еще буду за кадром, естественно, это все делать. Убирать абсолютно все здесь: все роски пшеницы, все роски арбуза, в общем, все это убирать вот эти вот типа якобы огородики. Они здесь не смотрятся, они здесь не нужны. И в принципе у жителей и у жителей вернее и у меня есть собственный огородик, который выглядит вот таким вот образом. В прошлой серии мы с вами. Или позапрошлой. Я по-моему в прошлой серии мы ее с вами построили. Или все-таки позаброшной. В общем, неважно. Мы построили эту замечательную ферму. естественно, будем ее расширять в ту сторону сторону и в ту сторону короче две стороны будем расширять в эту и в ту. в ту я не буду да в общем естественно я огород второй построю за кадром не буду собственно видите это вы в принципе знаете как его строить я вам показал ей, как правильно строить такой огородик в общем красивый огород получился так Естественно, там у нас будет расти картошечка. Ладно, шучу, морковочка, это что нам выпала зомби-морковка. Достаточно много железа добыл, и мне это понравилось. В общем, в следующей серии, наверное, что будем делать, я пока что не знаю. Но там уже в следующей серии посмотрим. А я за кадром, наверное, буду добывать все таки много чего интересного. Это железо, золото. Естественно, если найду алмазики, я не буду их добывать. Я буду их прямо на видосике ну и собственно уголь потому что он нам тоже нужен будет в общем такая серия у нас получилась всем спасибо большое за просмотр всем удачи и всем пока дорогие друзья пока